Всем привет! У меня сегодня спонтанное видео. Смотрим с покупателями жилой комплекс «Палермо», который находится в Адлере. Покажу студию с ремонтом, с новым идеально под сдачу. В принципе, для ПМЖ тоже. Это банан, кстати. Вот так выглядит жилой комплекс «Палермо». Чистенький, такой прям хороший, ухоженный подъезд. Заходим в квартиру. Общая площадь 22,6. Она студия, но ну, очень грамотно спланирована. Смотрите, спальное место разградили вот таким вместительным шкафом. На полу плитка, теплый пол, совмещенный санузел, полотенцесушитель, большой водонагреватель, такая компактная душевая кабина. Все новое, новое. Оставили место под духовой шкаф. Есть микроволновая печь, все коммуникации центральные, горячая вода, отопление и Есть балкон. Вполне себе хороший вид. Какая-никакая парковка. На этом участке, если что-то и построится, то не выше трех этажей. И здесь получается полтора метра, то есть спокойно встанет кровать 40 на 2 метра. Вот, Как-то так. А мы едем дальше и хотим посмотреть, сколько нам до проспекта Ленина ехать. Карта показывает, что 800-900 метров до пляжа. Несколько минут пешком, в принципе, и вы на улице Ленина. Но на пляж мы сейчас не пойдем и не поедем. Мы двигаемся смотреть в Касабланку. Вот так выглядит сегодня жилой комплекс Касабланка. Касабланка состоит из... 9 домов но это для тех кто не знает территория само собой закрытая до моря наверное минут 15 может быть 20 пешком вон море просматривается заходим в подъезд стены. Ну, все клево здесь. К сожалению, в квартире такой небольшой беспорядок. Поэтому сейчас покажу вам, вот как выглядит сама терраса. Вот такая она красивая. Вставлю фотографии сейчас, чтобы посмотреть, как выглядит сама квартира. Видно море. А это жилой комплекс «Морская симфония». Студия с чистовой отделкой и общей площадь 25,8. Стяжка, штукатурка, разводка электрики, сантехники, все сделано. Здесь прям место под шкаф, совмещенный с санузелом. И она такая студийного типа. Короче, студия здесь что-то градить. Вообще, будет глупо оставить ее студии и сдавать ее в аренду. Недешево сдавать, потому что есть балкон, видно морюшко. Видно бассейн, не бассейн, а фонтан, хотел сказать. Морской симфонии. И еще видно море. Еще одну террас сейчас посмотрим. А вот это 18,8, смотрите. 18,8. Делится в Евро-трешку. Шучу. Ну что тут, сам узел? Ну студия? Евро-трешка, это мои подписчики говорят, Дим, пошути. Скажи, что вот... Раз спальня, два спальня, санузел. А здесь летняя кухня. Смотрите, застеклил. И вот тебе получилась евро трешка. Шутка, господа, 18,8. Ее площадь. Стоимость 185 тысяч за квадратный метр. Предыдущая была 169 за квадрат. Мы заехали в Red Bufet перекусить. Всем рекомендую это кафе. Снимал как-то видеообзор. Кому интересно, посмотрите. Ссылка выскочит в правом я их не могу, Я не знаю, когда будет это видео. Поэтому с наступившим или с наступающим Новым годом вас поздравляю. Всем мира и добра. А мы двигаемся дальше. Не переключайтесь. Это апартаментный комплекс Светлана. В самом низу микрорайона Светлана. Вот так вот выглядит Нет. здесь вот столовая такой большой холл там общий балкон с видом на море заходим в апартамент он с абсолютно новым ремонтом ну, может быть сдавался несколько раз тут значит, шкаф курить нельзя совмещенный санузел студия с новым ремонтом люди уже внесли за нее задаток просто мы заехали посмотреть как говорится за что внесли задаток то что покупаем какие апартаменты еще есть в наличии звоните расскажу вот такой чудесный вид видно море ну, а мы двигаемся дальше. Следующая квартира у нас в жилом комплексе Идеал. Улица Исауленка, район Приморья. Двухподъездный, Такой подъезд. Заходим в квартиру. У нее общая площадь. 31 метр вместе с балконом. Квартира не сдавалась. Мы, продавцы, приехали с Тюмени. Только вот, как говорится, это... На чемоданах значит совмещенный санузел. Здесь теплый пол, в коридоре тоже. В общем, она студия с жилым балконом. А с балкона, кстати, видно море. Давайте вот так еще покажу. Есть кондиционер. Жилой балкон здесь можно диванчик разложить. Море, кстати, здесь очень даже хорошо видно. В доме магазин Магнит. но ну, в общем, по инфраструктуре здесь нормально все. На море, наверное, минут... На море, наверное, минут... Ну, где-то 12, может быть, пешком. А мы едем дальше. Не переключайтесь. Вечерний Сочи. Апартамент апартаменте С так, вечером выглядит дублер городного проспекта. Мы едем на Мамайку. Сейчас будем смотреть квартиру с ремонтом вот в этом доме в районе Мамайка. Сейчас снимать. Сейчас в квартиру. Значит, это студия, на 27,3. Абсолютно новый ремонт. Все коммуникации центральные. Двухконтурный газовый котел. Душевая кабина вот такая, не, не для репутов, как я люблю говорить. Здесь не сильно тесная, вместительный тут шкаф. А, такая студия, ну прикольная она, новый ремонт. Вот здесь прятался двухконтурный газовый котел. Здесь, смотрите, и радиаторы, и теплые полы, поэтому можно сделать прямо Ташкент здесь. Вид нормальный. Обожаю улицу Виноградная, особенно, когда она пустая, без машин. На этом сегодняшний рабочий день закончился. Евгению и Александра отвез в Хаят. Завтра у нас сделка по апартаментам в Светлане. Но я очень надеюсь, что они еще что-то выберут из того, что сегодня увидели. Поддержите данное видео лайком, ведь это совсем не сложно. Подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Поставьте там колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Кстати, самые лучшие пожелания вам в новом году. До новых видео. Пока.